Пожалуй, самая деликатная сфера медицины – это проктология. Большинство пациентов, имея проблемы в этой области, не торопится их решить, стесняясь в этом признаться даже врачу. И зачастую доходят до специалистов, когда болезнь уже запущена. Вот об этом сегодня и поговорим с врачами-проктологами одного из ведущих медицинских центров Казани – Лилией Рафаиловной Хайрулиной и Радиком Ильгамовичем Сидиковым. Здравствуйте. Здравствуйте. Лилия Рафаиловна, Радик Ильгамович, от чего же все-таки зависит у? Успех лечения. Проблема в том, что обнаружив у себя симптомы, это может быть боль, кровь после дефикации Люди начинают заниматься самодиагностикой и самолечением, опираясь на обрывки знаний из интернета. Естественно, это не помогает. Более того, после такого самолечения... Задача проктологов только усложняется, и лечение занимает гораздо больше времени, чем если бы обратились к врачу с самого начала. Мы уже устали повторять, что при обнаружении крови, боли, дискомфорта в заднем проходе, сразу обращайтесь к проктологу. Ведь именно диагностика является важнейшей частью лечения. Кроме геморроя, существует множество других заболеваний со схожими симптомами. Из-за боязни посещения проктолога можно и до четвертой стадии геморроя дойти. Не говоря уже о других, более серьезных заболеваниях. Я прекрасно понимаю беспокойство своих пациентов. Поверьте, на самом деле, проктологический осмотр в современных клиниках совершенно не та проблема, о которой нужно беспокоиться. И это абсолютно безболезненно. Осмотр проходит с применением местной анестезии в самых комфортных условиях. А что касается самого лечения, то может потребоваться несколько безболезненных процедур. Поэтому я желаю всем пациентам доверять своему лечащему врачу и не бояться лечения. Я в свою очередь хочу пожелать всем внимательного и ответственного отношения к своему здоровью. Любите и берегите себя. Центр практологии «Алан Клиник». Лечение геморроя без операции. Нам доверилось более 200 тысяч пациентов.